В данном уроке я считаю необходимостью еще раз вернуться к торговле на демо-счете. Потому что на каждом вебинаре я рассказываю, для чего он нужен. И каждый раз мне приходят люди, приходят трейдеры, которые говорят, я вот уже год торгую на демо-счете. А вопрос возникает, для чего. Вот еще раз я для всех хочу повторить, для чего нужен демо-счет и как долго его использовать. Демо-счет нужен для того, чтобы, во-первых, научиться нажимать кнопки на вашем терминале. Quick, метатрейдер, без разницы. Но для этого потребуется вам не больше часа. Больше часа учиться нажимать на кнопки совершенно не нужно. За час вы освоите основные навыки и дальше можете переходить и учиться все это делать, продолжать на боевом терминале. Нужен еще демо счет для того, чтобы протестировать там неизвестных торговых роботов. То Если тестировать роботов, которые вы где-то скачали из интернета, и даже я не ставлю исключением и скачали с нашего сайта, потому что это для вас новый продукт, вы с ним не работали. Вы можете что-то в инструкции не понять в настройках и запускать на своем счету и терять свои живые деньги из-за того, что вы там что-то недопоняли в инструкции, это совершенно непростительная глупость. Поэтому тестировать лучше начинать обязательно на демо-счете. На демо-счете терминал Quick настроили, Попробовали, все у вас там получается, все работает. Вот тогда уже, если вы хотите использовать, ставьте на боевой счет. У нас есть часть демороботов, например, там, по индикаторам, которые на одном контракте могут бессрочно у вас использоваться и работать. Если у вас денег немного, и вы там, планируете один контракт использовать в торговле, то почему бы нет, берите демо-версии и используйте их. Единственный вариант, что, конечно, боевые роботы обновляются быстрее и быстрее адаптируются там под изменения на бирже, изменения самих разработчиков от терминалов. Но все-таки, но несмотря на это, использовать демо-версии можно на своих счетах, если вы не можете себе позволить приобрести боевую версию пока. И следующий для чего демо-счет нужен, он нужен разработчикам. Я использую его постоянно, потому что разработка торговых роботов – это постоянные ошибки, это разработка кода, и, соответственно, тут идут постоянные какие-то косяки, без них невозможно написать программу с нуля и сразу идеально. Поэтому я, конечно, использую демо-счет для разработки, чтобы свои деньги не терять, пока я уже… Пока робот не заработает уже в тестовом режиме, дальше уже переходит, все оно тестируется предварительно перед выпуском на боевых счетах. Потому что демо-счет и боевые они, конечно, отличаются. Где скачать хорошую демо-версию Terminal Quick? Сразу хочу сказать, что демо-версии от различных брокеров они как правило все очень кривые и не очень удачные не хочу ничего плохо сказать про брокеров возможно это какие некие переходные варианты чтобы адаптировать опять же свои боевые терминалы но демо версию рекомендую скачивать и ссылка есть в файле литература рекомендую скачивать у разработчиков терминал quick посмотрите там ссылку и скачивать только оттуда все наши Демо-версии роботов на том терминале протестированы и работают. На терминалах у брокеров очень большая вероятность, что роботы даже не запустятся. Уже много было жалоб на этот счет. И я всегда говорю, скачивайте там, где мы вам рекомендуем демо-версию брокеров. Не надо использовать. И подводя итоги вот этого урока, хочу еще раз сказать, что научиться скальпингу, научиться торговать на демо-счете невозможно. Если вы учитесь уже несколько месяцев на демо-счете, я думаю, что вам нужно прекратить это занятие, либо уходить вообще из трейдинга, либо переходите на боевой терминал. Тратить свое время и торговать, учиться на демо-счете, я не вижу в этом никакого абсолютно смысла. Это мое твердое убеждение. И опыт э, обучения трейдеров э, меня в этом еще раз убеждает. И это мнение я при нем пока остаюсь. Спасибо за внимание.